Поздравляю Викинсваров Сваров Кланс с шестилетием Я от своего лица поздравляю также свой ГОС 521 клан Дух Вечности Просто чего хочу пожелать Плариуму Это хорошего настроения Не обманывать людей, поддерживать их во всем Отвечать чаще на вопросы Ребят, даю вам маленький, но вводный совет Зарабатываю ачивки Викинг Сваров Кланс Вы собираете голду я вам советую просто не тратить ее куда зря, так сказать, на закупку всяких материалов и так далее. Короче, самый главный совет – это найти свою компанию, свой план, свое королевство. Ну, в случае чего, вы всегда сможете переместиться в другое королевство и найти себе новых товарищей, новых друзей. И общаться с ними не хуже, чем со старыми. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Исполняется 6 лет. И это знаменательная дата.